И всем привет, мои друзья, друзья, сегодня я бы вам хотел рассказать, рассказать и показать э, мод Tinker Construct, э, он добавляет вот такие вот, видите, сюда можно ставить разные блоки, э, а, да, здесь для книг, да, здесь для книг, здесь здесь что-то тоже, а, вот сюда вот, кажется, что-то можно доставить, wooddesk. Не, я не понял что это такое вот это. А здесь мы вешаем нашу нашу одежду. То что как бы одежду. Это здесь ничего. Здесь тоже. Ну вот сюда книги. Сюда, сюда, сюда, ничего. Сюда. Сюда тоже книги. Да, ну в общем много для книг. Вот сюда вот мы можем разные вещи ложить. Вот да. Как видите. Это какие-то такие интересные э, дощечки, я не понимаю. Э, что-то типа туда тоже надо ложить. Сейчас посмотрим. он вот, давайте вот такой вот. Не, нельзя ну, что-то должно Так, мы ну, возьмем, пожалуй, книжечки и положим их в нашу. Нет. Нет. Что такое? Вода. Надо просто вот так вот ставить. Как будто бы это наш книги. Так. Нет, здесь вот здесь вот что-то другое. Плетен шеф. Не понял, что здесь такое. Да, вот здесь вот писать, читать, стоять в руме так найти стоит а на что так ладно а здесь да здесь тоже книги ставить давайте попробуем наши э, вот сюда повесить наши все э, я не понял а это типа запасной? Ну-ка о, да! Смотрите, как мы выглядим. Ха-ха, интересно, неплохо. А, очки здесь, я помню, были. Я помню, здесь были очки. Так, я реально помню, здесь были очки. Меня кажется, ничего не подводит. Я знаю, что здесь были очки. Так, я сейчас покажу вам очки вот очки. посмотрим можно ли их надевать на нас так, какие мы очки выделим о да вообще отлично мне кажется отлично так. о вот это мне нравится вот это знаете так бегаешь вообще отлично хорошо нас ну, с вами был скайзакид подписывайтесь на канал это был мод на мебель Uh, ну, я буду выпускать еще много таких модов. Uh, так что всем удачи, всем uh, пока!